Юлий Ким, «Пароход». Что же сбудется, что же станется С ли песнею, с ли девушкой Может, мы любиться, да рассказ Oh mm. С той ли девушкой Может влюбиться до да рассказ